Который мы с вами сегодня увидим в рамках турнира TP Game Tournament номер один. Составы на ваших экранах. Хумпа-Лумпа, Open Опен Вундс, и Сирень за команду Импульс, Лиза Forever, Смог, Джекпот, Эволверс и Пессимист за косу смерти. Немножечко-немножечко подразбили лицо сейчас OpenWoods, тем не менее, он пытался пожить как можно дольше, но все-таки коса смерти... Uh, добили своих оппонентов На мидл зачем-то полезли ребята из СОД uh, Задача непонятно вообще В чем заключается у них на раунд Нужно забирать какую-то точку Какие-то позиции А uh, зачем-то игроки полезли и на парапеты И на мидл одновременно Что не очень стакается с uh, логикой В принципе происходящего 24 хп остается у Лиза Форевер и вынужденное-вынужденное отхождение, собственно, за бомбой, которая лежит на 8, минус от Лиза Форевер, Джилекси, последний. А, также хочу заметить, дорогие друзья, я не сверх какой-то там а, Ванга, да, я не могу догадаться, какой смысл люди вкладывали в... Свои никнеймы, поэтому если чей-то никнейм я прочел неверно, ну вы уж не обессудьте. Ну, надо ставить бомбу на точке Б уже, наверное, это очевидно. 22 секунды до конца раунда, и последний выживший игрок обороны находится в своем э, собственном респауне. 11 против 16. Здесь, по сути, опять-таки определится все именно таймингами, именно волей случая, и кто откуда выйдет, кто кого где будет ждать. Ну, визуальный контакт произошел. Перестрелку нужно тянуть как можно дольше игроку атаки, но ну, не успевает. Не успевает Лиза Форевер вытянуть нормально. Должным образом в результате мы получаем пистолетку за командой импульс. Счет 1-0. Увидел уведомление о трансляции, не смог пройти мимо. Всем здравствуйте. Сашка, отдельный привет. Пусть ребят покажут крутую зарубу, от которой мы кайфанем. Витя, приветствую. Очень сильно... Надеюсь и поддерживаю вас в этом высказывании Что действительно все именно так и будет Но коса смерти потеряла Раунд, э, собственно говоря э, Да, а потеряли раунд Помимо этого раунда еще и потеряли немного экономику Но пытаются агрессировать на длину Умпа-Лумпа Забирает джекпота, навряд ли, конечно, выживет И да, Лиза Форевер все-таки достреливает Умпа-Лумпа Умпан Вудс, на дегле, дорогие друзья Жесткий открытый ран, если можно так выразиться. Но попадает все-таки под смока. Смок расстрелял своего визави с моста. И ситуация у нас вроде бы получается равная 2 в 2. Смок вырубает каруселиньо, подбирает девайс, и бомба на руках Эвольверса, которую, естественно, в данный момент будет тянуть на точку. А Смок и его задача подготовить все то, что будет сейчас происходить. Вылетела хаешечка на просвет, дорогие друзья. Сирень один против двоих. Выбегалова, выбегалова и эвольверс. А, забирает сиреня, дорогие мои друзья. Таким образом, сразу у нас происходит переворот событий. А, вот, вот. Вот такие пирожочки, дорогие друзья. Переломный момент в какой-то момент вроде бы и наступил. Переломный момент в какой-то момент. Да, это я как обычно. Но получилось следующее. Коса смерти все-таки перехватили инициативу. И дальше будут пытаться давить на своих оппонентов. Uh, nice music for your soul. Предыдущие матчи просмотреть нам, к сожалению, не удастся. Потому что, да, оплатили комментирование только финала uh, данного турнира. Пессимист минус открытые раны. Сирень забирает пессимиста в ответ. И... 3 в 4. Но с поставленной бомбой на точке Б. В целом, конечно, перевес есть небольшой у игроков обороны. Ну вот, реализация, вы сами видите, немножко хромает. Смог делает два минуса, и Вольверс на точке Б забирает Умпа-Лумпа. Смочок врывается из дымов на точку и уничтожает последнего оппонента. 2-1. Ну, сильная сторона, мне кажется, должна, в общем-то, уходить в актив... Столь опытной команды, как коса смерти, я не думаю, что ребята такое отдадут. Там во второй половине вдруг, если что, могут быть какие-то сложности навязаны, какая-то борьба, но, думаю, первая половина для косы смерти комом не зайдет. Хотя, конечно, не буду пытаться даже предугадать, это будет очень тяжело сделать, учитывая, что про команду импульс мне... Ну, ничего не известно, да. То есть, это, по сути, андердоги э, сегодняшнего матча. И нельзя сказать, однозначно, это плохая команда. Или слабая команда, или сильная. Вы видите, что Open Woods делает. С респауна хедшот просто через полкарты, блин, с Ну, я валяюсь иногда. С таких фрагов, дорогие друзья. Но импульс. Тем не менее, не падает духом, и даже умудряются еще и какие-то перестрелки выигрывать. Лиза Форевер. Сейчас со спины-то. Оп! Минус э, Умпа-Лумпа, но при этом также была потеря Смака. Снайперская винтовка в руках Карусилиньо, но его забирает и Вольверс. Сирень остается в соло, добирает и Вольверса. И вот один на один с соперником, по которому, по сути, есть весьма-весьма и -весьма исчерпывающая информация. Минус от Лиза Форевер. К сожалению, этой самой информацией пытался воспользоваться Сирень, но не удалось. Не удалось. Оппонент стрелял более прицельно. 3-1. Рустам, приветствую вас, и Абдорбек вам тоже большой привет, как и, в общем-то, всему Узбекистану, в частности, Ташкенту. Кто вчера выиграл, вчера выиграла команда Анви со счетом 2-0. Медленно, не торопясь, играют. Ну, в принципе, в принципе, зная команду Коса Смерти, ребят далеко не всегда играют э, медленную атаку, но справедливости ради, если повспоминать и отнестись, так сказать, к исторической справочке, да, то мы с вами вспомним на самом-то деле, что у Косы Смерти с атакой всегда какие-то большие проблемы появляются, вообще абсолютно на ровном месте. Но с годами, с месяцами практики и игр все-таки этих проблем становится меньше и меньше. Команда в атаке начинает играть э, воистину лучше. Ну, сейчас размен какой-то получился такой непонятный. Умпа-лумпа вроде бы погиб с одной стороны, джекпот с другой. Джилокси, даблкил на длине, а вот на что рассчитывали сейчас... Игроки атаки просто так вот пытаясь прошмыгнуть под дымочек а, Прям перед носом у своего соперника Ну, мне тоже не совсем понятно Смог последний со снайперской винтовкой Забирает опенвудса Но остается всего-навсего с пятью, дорогие друзья, хеллспоинтами а, Есть бомба Есть, видимо, понимание того, кто и где может находиться Ну и весьма-весьма простой минус для смока по сопернику Один на один с каруселиньо Легчайший минус для каруселинью смог ну прямо ему на, на прицел головой выскочил Просто вот не самый удачный дак в жизни а, смока сейчас был Но опять же нельзя сказать, что он сыграл как-то плохо В целом, да, определенно можно было бы попробовать и вытащить Но то все-таки дело такое Вы, думаю, сами прекрасно понимаете, что остаться один в два со снайперской винтовкой Да еще и на таком лоу хп в целом, и так очень э, хорошо. Володя Дуримар не играл, что ли? Играл! Играл Абдорбек, играл! Как раз таки, кстати, он и затащил многие раунды своей команде. Сирень и Умпа Лумпа. Два минуса делают, забирая Джекпота и Пессимиста. Кстати, вот долго разглядывал никнейм пессимиста и не мог понять, почему первая С у него написана как С, а вторая С написана как С. Так и не мог понять. Так и не мог понять реально. Лиза Форевер получает прострел со снайперской винтовки. И Вольверс неожиданно убивает еще и где-то там Умпа-Лумпа. Загулявшего. Загулявшего поэта, да. По всей видимости, этот загулявший поэт как раз вот... А нет, это не он. Ну, знаешь, где-то в парапете был его визави, именно там, по всей видимости, он ласта-то и склеил, ну, сирень добирает эвольверса. и на табло 3-3, дорогие друзья, хочу, кстати, обратить внимание, что джекпот еще почему-то ни единого минуса не сумел сделать, что странно, за 6 раундов, но вот просто как историческая, опять же, не историческое, просто как справка, Знаете, просто знайте. Смог, кстати, на этот момент не играл пару месяцев и сразу залетел на финал после пару миксов на ФК, так что его судить нельзя. Ну, я бы, конечно, поспорил, что в любом случае, человек и его действия так или иначе поддаются критики. Просто в данном контексте критиковать нужно, э осознавая, да, то, что человек перед этим два месяца не играл. Вот. То есть, ну, критиковать его все равно можно и нужно. Ведь он же перед этим играл далеко не один день, как говорится в КС. Понимание должно быть, как нужно двигаться. То есть, мы можем... Мы можем списать действия смока на то, что он не играл длительное время. Да, когда он стреляет и промахивается. Это единственное, на что мы можем э, ссылаться. На мой взгляд. А то, что он позиционно как отыгрывает, ну, это из человека не выбить. Вот, грубо говоря... Поставь меня сейчас играть 5 на 5. Ну, я смогу грамотно пози позиционно сыграть. Но вот стрелять, да, хорошо не смогу. <coughs> ну, то есть, как бы, все-таки понимание игры, оно из головы не уходит. Да, мы становимся менее меткими, если не играем, но при этом при всем не теряем скилл позиционной игры. Если он есть, конечно. Смог! Со снайперской винтовки вырубает одного из оппонентов, Джиллокси разменивается и еще один вдогонку от пессимиста. Сирень последний и, ну, я считаю, что такое можно на самом-то деле выбить, есть дефьюз киты и три соперника это не так уж на самом-то деле и страшно, но Сирень посчитал, что лучше уйти в более сейвовую, так скажем, стратегию и просто попытаться спасти свой девайс, многострадальческую эмочку. Но тогда получается 4-4, и мы едем с вами дальше. Пока читаю чатик. Скилл не пропить и не потерять, а вот потерять ä, по дороге вполне возможно. Это да, Андрюх, это точно. А, в свое время, когда еще играл в 1.6 и попутно еще поигрывал в доту, вот стоило один вечерочек посидеть в доте, как на следующий день в КС, у меня были огромные косяки в плане стрельбы. Так, Нитро, приветствую, Ильер, приветствую вас тоже, приятного вам просмотра, у меня все замечательно, как сами поживаете. А, импульс проиграет, верьте мне? Ну, посмотрим, посмотрим. Пока импульс играет вполне себе достойно, на самом деле, да, учитывая, что они находятся в слабой стороне, и играть с косой смерти 4-4, а, мне кажется, неплохо. Ну, если, конечно, они потом в дальнейшем 11-4 не отдадут, тогда, я думаю, ну, нормалек. Говорят, на фасткапе там играют задроты, и шансов, в принципе, мало там играть и затащить. Ну, на самом деле, на фасткапе не так уж и много задротов, но есть, да, есть определенно И много достаточно, но они там далеко не все такие. Знаете, сколько там на фасткапе людей, которые придут к вам на паблик-сервер, грубо говоря, например? На любой, вообще на любой, и никого убить не сумеют. Таких тоже навалом, на самом деле. Контингент разный. Сайджин играет на турнире Алояр? Нет, не играет, потому что это турнир не узбекский. 5-4, дорогие друзья. Быстрый достаточно жесткий раунд от косы смерти. Парняги ворвались, напинали на точке Б задницы оппонентов. Простите за грубость, но все-таки это факт. И... Так получилось, что выбивать-то, в общем, было некому. Ну, а помимо всего прочего, теперь еще и у обороны немножко отказала экономика. И помимо пистолетов, ну, может быть, есть еще парочка гранат, умпа-лумпа. Один единственный минус на удержании зигзага. но для одного человека, я думаю, этого достаточно за глаза. Сирень еще один минус по джекпоту, который перед смертью успел осуществить. Трипл-кил. Ну, и теперь... Сейвить-то нечего, поэтому надо идти пробовать. Может, какой-то девайс хотя бы удастся у кого-то отжать. Хотя бы. Вот просто хотя бы для начала. Так, ну, спалил сирень, что он находится в зигзаге, и то, что он не на восьмерку ушел. Э, к сожалению, это лишает его возможности уже отсюда куда-то безопасно эвакуироваться, скорее всего... Все-таки будут какие-то перестрелки, да и закрыт он, по сути, с двух сторон. На мид не уйдешь, на точку не зайдешь. Но, наверное, кто-то должен был бы, да, быть... Быть кто-то в банке, например. Например, тот же самый Эвольверс. Но что-то Эвольверс решил в этом раунде по Саевове, так сказать, сыграть. Ну, еще 6-4. У меня стрельба проседала, например, от смены типа игры. Например, переход с Рифлера на Люркера. Вроде стрельба... Не меньше, но из-за другого типа игры стрельба упала. Ну, это, да, по факту тоже такое, естественно, влияет, как бы. Когда твоя основная задача перестреливаться напрямую, это одно дело. А когда твоя задача где-то сидеть, заходить в тылы, это все-таки немного другое. Как морально, так и технически все-таки, конечно, это две разные версию кс Смок Смог со снайперской винтовки минус на точке Б. Второй, кстати, минус на точке Б уже был сделан. А джекпот при этом погиб где-то, как я понимаю, под точкой А. Смог э, не решается до сих пор зайти на точку Б, потому что нет рядом тиммейтов. А тиммейты почему-то решили играть раунд под зигзагом. И раунд под зигзагом выглядит, ну, мягко говоря... Неудовлетворительно. Это очень мягко говоря, дорогие друзья, но вот здесь и Смока тоже, к сожалению, забирают. и Вольверс остается один. Но максимально не сыгранный раунд от косы смерти. Это что вот первое бросается в глаза, да, то есть как-то бомба находится под точкой Б. Сами мы Непонятно, где находимся. То ли на меду, то ли на зигзаге, то ли в Тэшке готовимся выходить. Черт поймешь, короче, что это получилось. Какая-то прям лепнинка такая нарисовалась. Наляпали просто. Ну, в итоге еще и <coughs> с прострела просто уничтожили. 6-5. Ну, приятно, приятно видеть, что команда импульс на самом деле далеко не слабые ребята. Я, честно сказать, приходил к этому матчу с заниженными ожиданиями. Я думал, ой. Джилакси что, перепутал гранаты, хаешку откинул на мидл. А вот, я, честно сказать, думал, все будет намного проще для касы смерти, но пока я вижу, что. И. Против лома иногда прием все-таки тоже можно какой-то найти. Open wounds минус Лиза Forever. И будет ли дальнейшее давление на длину? А оно, в общем-то, ему никуда не деться. Придется давить длину, потому что там теперь выпала бомба. Как минимум, ее хотя бы надо забрать. Но пессимист все-таки принимает решение по... и выбросил бомбу. Ну, с одной стороны, это лучше, чем потерять ее, например, на просвете. И, возможно, ее заберет смачок, например, да. Хотя, <coughs> не совсем, опять же, понятно мне, для чего была сейчас выброшена бомба. Ну и по результату, опять же, не самые продуктивные действия от косы смерти. И вновь плюсик в копилочку команды Импульс. Реализация раунда, ну, весьма и весьма добротная. <coughs> Марувжон, приветствую вас, Фаталити, и вам тоже удачи и приятного просмотра. Приветствую вас, ребят, приятного просмотра, присаживайтесь. И не забывайте прожимать лайкосики, это очень и очень важно. Ну а по результату, дорогие друзья, обоюдный девайсный раунд. Не самый уверенный девайсный раунд от команды Импульс, но у команды Коса Смерти все-таки набор из пяти калашей, Который еще, правда, конечно, нужно довести до победного. Да, сейчас после разменов ä, численный перевес ушел на сторону атаки. И даже занят мидл благодаря смоку. Да, avoid... вообще, благодаря смоку, еще и раунд даже закончился. Как-то я думал, что я сейчас скажу мысль о том, что. Это... Сейчас смог займет мидл И точка А от точки Б останется отрезанной Но нет, даже до этого В общем-то и не дошло Коса смерти забирают седьмой И по результату, по итогу, дорогие мои друзья Коса смерти вновь врываются вперед Здорово, Макс И да, матч на фасткапе Фу, не нравится мне их атака Странная позиционка, фиг поймешь, куда бегут Если они занимают мид. Я полностью с тобой, Андрюк, согласен Но я не скажу, что она мне не нравится Но я скажу, что специфичная атака, действительно очень странновато, конечно, сейчас разыгрывают ребята из косы смерти атакующую сторону. Но не менее странно, кстати, в этом раунде решили поступить. Импульс. Стакнулись на точке А. Ну и оставили, да, вот засланного казачка по имени Сирень под спотом Б. Но а сами. А что это, смог? Очки ему, что ли, нужно? А что он спрыгивает и не видит, что тип на джампе сидит. Ну, там же видно было вообще-то. Как бы что это странно, странно, странно. Всем привет, сколько за первое место, Арбуз э, <смех> Дынкич? Э, приветствую, за первое место 1000 рублей, я вижу, вам там написали, за второе 800. 86. Коса смерти выигрывает первую половину, статистика на ваших экранах, если что, можете с ней ознакомиться, нажав паузу. Но это касается записи, конечно же, в лайве. Посмотрим с вами после смены сторон статистику. Смог. Два минуса на снайперской винтовке. Минус от Лизы. И точка Б порабощена командой а, коса Смерть. Теперь предстоит ретейк. Ретейк не из самых простых. И, по всей видимости, он уже, в общем-то, и не предстоит. Да. Эволверс и Джекпот разбирают остатки своих соперников. Итоговый счет первой половины. 9-6. Ну, на мой взгляд... Вполне себе хороший, играбельный и уверенный счет как для одной команды, так и для другой. Камбэки из Риэл и прочее, прочее, прочее. Все вполне себе возможно. Здравствуйте, Деша, это я, Бухара <с> <с> номер один. Вы лучший комментатор. Дельшот, приветствую вас, спасибочки вам большое. Как 800 рублей будут делить на 5 человек? Ну, риторический вопрос. 800 разделят на 5 так как бы, если что, держу в курсе, это получается по 160 рублей на человека. Интересный вопрос. А вы что, думали, 800 не делится на пятерых? Смок и сирень! По фрагу ситуация 3 в 3, потому что первые минусы были уже до этого. Но команда импульс пытаются продавить точку А. И надо признать, что им удается это сделать. Как минимум удается дойти до поставленной бомбы. На джампе Вольверс забирает Open Попытка разменяться. И сирене не удается сделать минус. Но благо рядом находился каруселиньо. И именно он как раз таки дал разменный фраг. Оставив Лиза Форевер с семью с поинтами. Всего-навсего. И минус опять же от Каруселиньо. жесткий пистолетный раунд и реализация луз минимума, дорогие друзья. 9-7. Так, просто у меня телефон сломался, не мог смотреть. Сейчас с компа у бабушки смотрю. Понял, принял. Бабушки здоровья крепкого. Я, кстати, в 1.6 вернулся. О, даже так? Здорово, поздравляю с возвращением. Я про округление. Сделали бы как-то ровнее, что ли. Ну, блин. А что в этом такого-то? Что, 160 рублей не деньги, что ли? Так удобнее. Мне кажется, даже не на игрока там будет. нас, например, шло на наши паблики... Да, там вот сейчас Бесик тебе объяснит более детально более подробно, как там призовой фонд делится. Это то есть не денежка на руки, это денежка типа там частично на, на хостинге остается. А, продавлена точка А в очередной раз Но справедливость ради Экономические отказы смерти Это все-таки экономические отказы смерти Но мы с вами уже видели один раз сегодня Когда они брали эко И сейчас не исключение, дорогие друзья Экономический раунд опять же заходит за косой смерти Сглазил я, по всей видимости Когда сказал, что команда импульс э, Готовы к реализации луз минимума И чуточку не дошло Чуточку не дошло до этого Камаледин, вечер добрый так, и видел еще где-то сообщение от Каблана. Всем привет, немного опоздал, как игра продвигается. Каблан приветствую, ну вот пока первая карта. А, пока продвигается, как вы видите, 10-7. Привет из Таджикистана, Юсуф Таджикистану, и вам огромный-огромный привет. Ну, полетели дальше. Теперь уже какой-то импровизированный форс-байт команды Импульс. Частично при девайсах, частично, как бы с пистолетами. Но нужно признать, опять же, что и у косы смерти бай тоже далек от идеала. Но Дигл один. Как минимум один. Их не три, да, все-таки, как у команды Импульс. И поэтому атаковать все же с пистиками будет чуть-чуть посложнее. Ну, и кто кого? И кто кого и где же какие-то перестрелки. Какая следующая карта? Следующая карта Демираж. Ну, оборона. Оборона справедливости ради пока проседает по своим лайфбарам. Получают люлечки, люлечки и еще раз люлечки. Отстреливают их, но пока не насмерть. И вот только сейчас удается сделать энтрифраг. И автором энтрифрага становится сирень. То есть, это опять же проход на точку А. Минус от и Вольверс на лопатках, оказывается, нежданно-негаданно. Минус от Смака, Минус 2 от смока, дорогие друзья. Попар, попар, попар. Почти третий успевает сделать, но все же попадает под размен. Ситуация 2 в 2. С поставленной бомбой и позиционным перевесом за игроками команды Импульс. Ну, надо думать, будет все-таки ретейк. Тем, бо... Тем более по лайфбарму атаки все плохо, зато по стрельбе не кисло. Короче, Ваншотнул э, пессимиста Лиза Фарев. <свист> да ладно. <свист> в прыжке. Ну, в прыжке находился Лиза Форевер и в прыжке получил в бубен с дигла. Вот это да. Добрый вечер, удачного стрима. Лаки СНКС, вас тоже приветствую. И приятного вам просмотра и позитивчика позитивчика 108 дорогие друзья ППШер приветствую у меня все супер все шикарно а как у вас теперь же раунд с диглами Коса смерти вновь с диглами ну любят ребята играть на диглах прям вот ну не любят они юспы не признают их просто как девайсы и справедливости ради возможно даже и не зря Лиза forever Forever. Я не знаю, здесь как вообще получилось. Скорее всего, соперник стоял либо здесь, либо за стеной. Следа. Нет, есть след от пули. Вполне возможно, его даже и прострелом еще убрали. Я не знаю, как там получилось. но в общем, с разменом 4 в 4. Атака в этот раз решила пойти на точку Б, На точке Б у нас, кстати, из игроков обороны, в общем-то, никого ей не оказывается. Такая вот серьезная и плохая достаточно... История для кассы смерти, однако джекпот находит еще один минус, забирая каруселинью, но не успевает забрать с него девайс Лиза Форевер. Ответочка и ситуация 2 в 2. Не успел Вольверс сразу среагировать, за это да, заплатил очень горькую цену, и он, и его тиммейт Джиллакси просто забирает двушечку оппонентов 10-9. Витя, Витя, Витя, привет, большущий тебе Как попасть на турнир, есть команды, когда КС Всем привет из Узбекистана Витя, респектулечка тебе за твой тончайший тролленг Это что, девушки играют? Нет, здесь все парнищи играют Привет из Ташкента, брат Лайкос, без раздумий, дор. Приветствую вас и вновь приветствую Ташкент Сегодня много зрителей из Ташкента Кстати, собралось на трансляции как минимум уже, наверное, человека 4. Ну, почему много? Потому что... Ну, хотя ну, их может быть и еще больше. Это Четыре человека только сказали, что они с Ташкентом. Ну, попытка пострелять на длине увенчалась для косы смерти, собственно, поражением в раунде, да? Я не думаю, что, конечно, джекпот здесь справится. А один со всей вражеской командой, ну, за исключением уже а, погибшего ранее, Кого там, Open или умпа ломпы не имеет значения. Нужно забирать еще троих, при том, что нет дефьюз-китов. То есть перестрелки нужно выиграть за 18 секунд и добежать до точки еще нужно успеть. И сесть уже дефать бомбу. Ну, в общем-то, это будет, положа руку на сердце, сделать проблемно. Но ну и, как вы видите, даже до точки не допускают джекпота благодаря стараниям Джилакси. Счет становится 10-10. Временная ничейка у нас нарисовалась, и я предлагаю вам знакомиться со статистикой. Во, еще есть человечек из Ташкента. Вот, видите, уже человек 5 точно из Ташкента. Узбекистану. Привет и респект. Ну, забегаем, дорогие мои друзья. Дру... Ай, да, пессимист! Айда завалил, айда развалил. Вот это да! Просто три ваншота. Принял чисто по-братски, как говорится, да. Идите, говорит, сюда пообнимаемся с вами. Лизу Форевр, очередной раунд, кстати говоря, на диглах. Снова перестрелки, все успешные оказались для. Команды Коса Смерти, еще один минус от Эвольверса. и 11-10, но ничейный результат а разбивают именно игроки Коса Смерти. Томск рулит ты Томску тоже огромный-огромный привет, как и Корши. Даже вот видите, у нас сегодня зрители есть из Корши. Еще один салам с Ташкента. Во, это уже точно шестой человек. Смотри, сегодня прям это. Как будто вещаю... На ташкентском телевидении да, ну, ну, в плане того, что много Зрителей из Ташкента прям Ну, я очень рад Я очень рад, что меня смотрят а, Даже Даже так далеко Пессимисты. Лиза Форевер. Два минуса на длине. Каруселинью ответный фраг все-таки делает. И более того, еще и второго соперника забирает. Таким образом, все старания на длине от команды коса смерти, ну, были нивелированы всего-навсего одним человечком, который достаточно неплохо сейчас сумел совладать с этой непростой ситуацией. Сирень забирает джекпотов пари паре с Каруселинью. Также этот минус получается сделать. Ну, и теперь уже с численным перевесом я думаю, атака должна как-то найти себя на э, вот именно на одной из точек я имею ввиду да то есть немножко конечно как сумбурно выразился но думаю мысли вы поняли ну проход на точку а и вольверс здесь с калашом смог со снайперской винтовкой но он немножко попозже потянется насколько я понимаю а вот и волверс сейчас ух со всех сторон расстреляли но ну, а теперь да смогу уже конечно подтягиваться смысла нет никакого к точке а поэтому это сейф и 11, -11. Ребята, прожмем лакосик, поднажмем вам несложно, Саш, приятно, Витя, спасибо. Большое, что напоминаешь ребятам про лайкосики. Лайкосики действительно очень важны. Блин, я аж пригрустил. Есть кто с Беларуси. Не, Андрюх, походу, дело сегодня ты один с Беларуси. Не грусти, ты тоже свой, как не крути. Приезжай в гости. Ну да, правильно, смотри, Витя хитрит. Он зовет тебя в гости, чтобы ты потом тоже в чате писал, что ты из Ташкента. Витя, ай-яй-яй, хитрец. Ну что, бомба взорвалась. Снайперская винтовка у Смака, насколько я понимаю, осталась. Да. И, разумеется, следующий раунд команда Коса Смерти уже будут вынуждены проводить с... Ой, какие хитрые стратки-то! Вы посмотрите, какие хитрые ребята из Кассы Смерти смог! Минус Сирень, который, ну, просто максимально этого вообще не ожидал. Лиза Форевер получает прострел через дверку до 24 хелспоинтов, опуская свое собственное здоровье. Ну, а дальше у нас непонятно, что вообще опять же происходит. Давление вроде бы как на точку А, но вроде бы это и не точно. Но тут будем смотреть, конечно, на снайперскую винтовку от смока, да, удастся ли э, забрать еще хоть кого-нибудь, как минимум минус по Open все-таки произошел, но этого недостаточно, плюс потеряна точка Б. ну, не совсем точка потеряна, контроль над ней потерян, да, поэтому придется ее идти выбивать. Ну, либо же массово уходить на сейв, но я не думаю, что в численном перевесе есть хоть какой-то смысл уходить, э, сейвить свои девайсы, да, поэтому... Наверное, надо как-то идти и что-то пробовать. Тем более, счет уже не позволяет часто слишком сейвиться. Но с минусом от Каруселиньо. Вот теперь, да, Смоку надо убегать. Да. И смог, кстати... С этой задачей смог справляется легко. Вот неважно, что несколько месяцев не играл до этого матча. Убежать для этого скилла много не надо. Но 12-11! И, наконец-то, импульс вырываются вперед уже на более серьезном счете, дорогие друзья. И это ли не интрижка? Только не летом охреннейшим шанжары. Может быть, в следующем году и к Санику прикачу. Вообще изи-изи. Просто изи. Есть из Кыргызстана. О, и Кыргызом тоже приветик. В частности, Рустаму. Ну, как я понимаю, у нас из э, Кыргыза сегодня... Э, из Кыргызстана сегодня один Рустам. и э, из Беларуси один Андрюха. Ну, ладно, это не страшно. Бывает, ребятушки, э, вы все равно здесь все свои. Вот, хочу, чтобы вы понимали, неважно, откуда вы, как правильно Витя говорил чуть-чуть а, ранее, да, в чате, что все свои здесь, все свои. Сирень минус а, и минус от Умпа-Лумпы. Не успел вам а, зачесть никнейм, кого там успел убить Сирень, но это просто уже по факту а, не так важно, когда ситуация 5 в 3, а, Планомерно коса смерти <laughs> уходит на второй план в этом матче и даже с позиции, вот номинальной, изначально позиции более сильной команды. Но никакого профита извлечь пока что не находит в себе возможность. 13.11. Но я точно хочу заметить и вспомнить, дорогие друзья, ведь опять-таки история все-таки это вещь, на которую нужно. Явление, наверное, даже правильно сказать. На которое нужно опираться и никогда ни в коем случае историю нельзя забывать. Так вот, вспоминаем, что у косы смерти одна из сильнейших карт — это «Мираж». И вторая карта как раз-таки Мираж, да, поэтому импульсом очень важно выиграть карту Даст 2. Тогда это сделает счет 1-1 и потенциально выведет на Инферно для разбития ничьей и для определения победителя именно на третьей карте. Но если Даст 2 будет проигран, то очень тяжело будет откамбечить на Мираже, потому что там слишком, слишком все будет серьезно. Сирень! Даблкилл, села птичка на сирень, как говорится, да, и сирень-сирень. Лиза, форевер, с одним минусом, с одним хедшотом, это 14-11, дорогие друзья. Счет, который, наверное, уже напрямую должен заставлять кассу смерти побаиваться соперника, да, ну, как минимум, не побаиваться, но уж точно его надо уважать и с ним нужно считаться. Александр, после этого будет чемпионат. Ильер, приветствую еще раз вас. Вы уже здоровались. Я с вами тоже здоровался. Но ну, еще раз давайте на всякий случай вам скажу. И Вайпер тебе тоже привет большой. Вот. Короче, ситуация такая, что пока по заказам больше нету. Вот на следующей неделе в понедельник планируется прохождение игры Doom, который вышел в 2016 году. Вот не знаю, если за выходные... Кто-то у меня, дорогие друзья Совершит заказ на комментирование Тогда, да, мы в понедельник С вами вновь будем смотреть кайсики Если нет, то будем проходить дум Ой, бег, приветствую Энтри фраг был сделан Если я не ошибаюсь, с смоком По Open Woods у. Но при этом как-то Очень уж осторожно пытаются сейчас Импульс сыграть, мне кажется, чуть больше Агрессии им уж точно не повредило бы И я понимаю в целом Почему они сейчас пытаются да Потому что получили энтри фраг Не сделали, а получили И не сумели найти возможности разменяться То есть позиционные численно Как бы отстают, поэтому ищут Ошибки у косы смерти Будут пытаться бить именно в них Но тут мне кажется логичнее Все-таки заставить соперника эти ошибки Сдать. И такие, ну, можно сказать, наверное, что получается создать какую-то неприятную ситуацию для косы смерти. Как минимум, тут надо либо ретейкать, либо уже сразу уходить на сейф. И с этим надо определяться как можно быстрее смог. Потерял 35% своего здоровья. И все-таки будут пытаться выбить. Неинтересно. Но респектулечки однозначно кассе смерти за такое решение. Волевое, я бы сказал, решение. достойное уважение пессимист минус джилокси смог минус умпалум бомба стоит под длину а понимают ли а все уже без разницы да понимают ли игроки атаки что когда они ставят бомбу под длину они ставят бомбу под вражеского снайпера вот этот момент конечно никогда нельзя забывать сейчас спонсорку хотел взять кнопка есть но не работает во видите как хитро все да как хитро все Uh, уважаемый бесик. 15-11, дамы и господа, матчпоинт. И в случае, если команда Коса Смерти не сумеет отыграть 4 раунда, им будет засчитано поражение в первой карте. Open Wounds сходу прям убивает Смока, и с первых же секунд раунда Коса Смерти уходит в численное меньшинство. И это немножечко, немножечко плохо. Хотел завтра отдохнуть, позвали на халтуру, ехать или не ехать. Ну тут, Андрюх, надо определяться именно по экономическому состоянию, так скажем, да. Нужно баблишка? Если нужно, так, конечно, съездить, что по халтурь, что бы, нет. Но если не сильно, то такая лучше отдохнуть тогда. А Лиза форевер! Вот это не дочек дальнего, дорогие друзья! Из данспола сразу прилетает крышечка, которая немного прикрывает раунд. Ой, и сильно прикрывает раунд. Пессимист. минусом Лумб и Джилекси прекрасно понимает, где находятся соперники, но одно понимание не даст возможность выиграть 15-12. Деньги лишними не бывают Согласен, Андрюх, но все-таки нужно соизмерять То есть всех денег, как известно, в жизни заработать не получится э -э Для модроки спонсорку взять надо, что ли а Для модроки нужно попасть в топ-30 донатеров В описании есть этот список. Вот, собственно, даже 30-го места достаточно Ну, либо нужно быть хорош хорошим моим знакомым Чтобы получить Модорку без э -э донатов вот. Размен на длине, дорогие друзья, атака сумела как бы устаканить эту ситуацию. Естественно, продолжится у нас выход как ни крути. Пессимист промах, но и Вольверс на подборе сыграл очень грамотно и вовремя. Даже два минуса удается сделать Каруселинью. Эх, не попал по сопернику. И, да, и, к сожалению, для Каруселиньо он не сумел убить и Вольверса, а вот Эвольверс его убить сумел. 15 13 АВП, респект. Да, вообще снайперская винтовка у Смока, в частности, очень лютая, прям и дикая. Ютуб шалит, а у меня вот Twitch, кстати, шалит, у меня немножко периодически чат, чат, короче, не отображается, я вот, то есть, вижу сообщения в программе, но не вижу именно в самом чате на Твиче, Смок! Смог принять соперников, не всех, конечно, но как минимум двоих хотя бы остановил Далее очень плотная раскидка последовала, ну и отсутствие э, девайсов у команды Импульс все-таки тоже, э, как ни крути, но да, плохо сказалось на самих импульсах ну, дорогие друзья, матчпоинт, причем вообще прям капитальный. Последний раунд основного времени и либо овертаймы, либо коса смерти все таки проиграют первую половину. У команды импульс, по идее, уже должна была восстановиться экономика. И должен быть раунд на полноценных девайсах. Но я, во всяком случае, хочу в это верить. Не думаю, что ребятам удалось бы вот так просто на расслабоне с пистолетами выиграть 16-14 косу смерти. Поэтому, конечно, здесь калаши здесь максимально собрано пытаются играть. Кстати, коса смерти играют от ретейка. Ее палы и при таком-то счете. Такая рискованная ситуация, дамы и господа. Но смог, однако, делает хэдшот по сирене. Попытка ворваться из дверей. Да вы что? Да вы что? Карасилиньо? А он вообще просто не удел, дорогие друзья. Просто не удел. Ну, 15-15. Пушка-бомба, иначе и не скажешь. Такой мини-комбэк своего рода от косы смерти. Проигрывая 15-11, сумели собраться, и это действительно овертаймы. Да. Это овер, дорогие друзья, и никак иначе. Но и напомню вам на всякий случай снова, что победит команда, которая заберет 19-й раунд чуть-чуть раньше своего соперника, да? Но за ближайшие 6 раундов. Собственно, при 18-18 это еще одни допы, как обычно. В общем, все классическое, все, все классически. <связать> ну, немножко постреляли. Коса смерти, как обычно, прошляпили смока. <связать> это вообще у них дело обычное. Смок постоянно почему-то умирает. Из-за него постоянно никто не дает размены. Ну, знаете, так, видимо, коса смерти так к нему относится. <смех> Не нужен ты нам, короче, пошел ты еще за тебя там кого-то разменивать. Ну, немножко обменялись гранатами, но по задымленному лангу, наверное, не самое, конечно, прямо ад адекватное решение пробегать и да, даджилокси за это платит своей собственной головой. Но сирени зигзага открывается, делает дабл и теперь джекпот остается один против аж четверых, дорогие друзья. Но помарочка небольшая, да, уже против троих минус каруселинью. Нет, все-таки сейф. Все-таки Сейф и команды импульс берут первый раунд, первой половины первой серии овертайма. Смокс ВП слабоват по сравнению с Сайджином. Ну, кстати, не знаю, не знаю. С радостью бы посмотрел на это. Но это все-таки вопрос такой. Тут надо ставить их прям на дуэль на снайперских винтовках, и вот только она покажет, кто круче. Здравствуйте, удачи вам Жаль, вчера не смог видеть гранд-финал Ихтиор, не переживайте Во-первых, приветствую вас А во-вторых, на канале остались записи Вы можете их посмотреть Так, что там с Светлана Андреевна Все это Я и в топ-30 Хороший знакомый Ха-ха, ну да, так чисто знакомый Даже не друг Не, я всегда, кстати, говорю, что моя жена Это мой лучший друг как можно, в принципе, строить отношения, если ты не можешь относиться вот к человеку дружески, да? Есть задержка или нет? Есть, разумеется, да. Dark Legend и Time Фактор жесткий снайпер. Да, да. Это мой, наверное, самый любимый снайпер за время того, что я комментирую именно из всех прокомментированных мной матчей. Наверное, это все-таки самое любимое мое АВП. Но, к сожалению, в последних матчах, да, Dark Legion себя показал уже, конечно. Как такой себе игрулька. Сколько секунд э, у вас, ну, у чата, у, точнее как, трансляция, игра, 10, 10 секунд. То есть я вижу у себя, через 10 секунд, видят, видите вы. Flame, приветствую. Ну что, очень затяжной раунд, дорогие друзья Почти минута времени уже прошла а До сих пор еще никто никого не убил Все какие-то такие миролюбивые Под конец матча стали Но на самом деле, конечно, не миролюбивые Скорее осторожничают, да, и пытаются Сыграть максимально наверняка Чтобы, не дай бог, нигде не ошибиться Но 33 секунды до конца раунда И надо как-то теперь пытаться Пройти на точку А Которую будут оберегать Ну, очень и очень плотно Лиза Форевер Просто спрятая Брейдаун в парапет. И сразу три минуса. Дорогие друзья, минус от пессимиста. Ну, развалили, что уж сказать. Слишком долго, мне кажется, импульс. Готовили этот раунд. Двигаться надо было чуть-чуть побыстрее. В папку играете? Играл в свое время. Ну, потом как-то надоело. Играл в мобильный очень долго. А, года, может быть, два, наверное, два с половиной. Надоело. Ушел в большой папк. Но как-то не очень сильно к нему... Не прикипел к нему, так скажем. Да и вообще, как бы, играю редко. Так, ну... Ой, простите, я не туда прибавил раунд. 16-16. Коса смерти не дают оторваться далеко своим соперникам. И импульс... Будут пытаться, по всей видимости, опять разыграть раунд на точку А. По крайней мере, большая часть игроков этой команды находится именно под этой... Простите, именно под этой позицией. Но уж даже не знаю, насколько успешно и удачно получится разыграть точку А, при учете того, что энтри фрага импульс лишились. О! А ну вот это огромный плюс! У кассы смерти вылетел один игрок. Нежданно-негаданно! Но в меньшинстве-то уж теперь фиг его знает. Почему скины раскрашены в яркий цвет? Ну, потому что... Вот, мне так удобнее комментировать. Если еще присмотреться, у них на спине Knife ТВ написано. К кому присмотримся? Вот к вот этому давайте присмотримся. помню Knife ТВ на спине. Ну, это типа фирменные мои модели, поэтому... Поэтому я вот с такими обычно комментирую. Лиза Форевер! Один против двоих. Ну, даже не знаю, не знаю. Смог свалил. Да, смочок покинул нас, дорогие друзья. Видимо, два месяца не играл, сказал, да, и еще столько бы же лучше не играл. Ну, снайперская винтовка и калаш. Я не думаю, что такое вообще в теории можно проиграть. Ну ладно, ну там что там? АВП же осталось, да? АВП, да. Кстати, странную позицию какую-то избирает сейчас Open Wounds. Уходит вообще совсем туда, куда не надо уходить. Да, и в результате, к сожалению, получает люлей, дорогие друзья. Но тут, наверное, стоит, конечно, подчеркнуть, э, прям вот, прям стоит подчеркнуть, что абсолютно ошибочные действия сейчас сделал игрок атаки. Ну, во-первых, сначала нужно было немножко прессануть соперника, пока тот находился на длине, чтобы чуть-чуть его сдержать и уже только потом уходить на зигзаг. Но если мы понимаем, что ситуация будет складываться так, что нужно уходить на зигзаг, так и бомбу надо было ставить под зигзаг, а не под длину. Сань, ты когда говоришь, что такое уже не вытащить, все получается наоборот уже который раз. Ну это вообще классика жанра. Это классика жанра. Я же, вы знаете, мастер-угадыватель. Пессимист с АВП забирает опен Вунса. Дорогие друзья, кстати, хочу напомнить, что если коса смерти сейчас во второй половине заберут два раунда, они станут победителями. Если команда импульс заберут все три, то победителями станут они. Ну а в случае, если импульс берут два раунда и один коса смерти, то это очередные рестики и продолжение замеса. Так что тут можно сказать только... Глэ-глэ командам. Глэ-глэ. Каждый неосторожный мув может сейчас привести к тому, что одна из команд просто проиграет карту. Ой, неплохая хаешка прилетела. ай яй яй яй И вот они, неосторожные мувы пошли. Минус эвольверс и джекпот. Да где кто вообще стреляет Ты не успел никого включать? Смог. Минус умпа-лумпа. Ушел, подрубил, смотри, вернулся. Простите, дорогие друзья Лиза Форевер, пессимист по минусу, сирень Оставшиеся единственный оплот точки А При этом, как вы можете заметить, да Действия складываются совсем не в сторону точки А Ну, сирень должен это понимать Я не вижу здесь абсолютно никакого смысла сейвить Уж лучше проиграть и потерять девайс Но точно попытаться взять этот раунд Однозначно Ну, ситуация, во-первых, один в 2 Вполне приемлемо. Во-вторых, 100 хп, есть дефьюз-киты Ну, главное только грамотно разыграть Ну, или же увидеть какую-то ошибку Ну, проблема то, что открываться он сейчас будет под снайперскую винтовку вражескую Скорее всего Да и времени уже нету толком-то Справедливости ради, чуть меньше 10 секунд остается на все действия И этими действиями уже, наверное, все закончится Минус от смока по сирене. Все-таки снайпер не успел сработать первым, но успел сработать смог. Итак, очередной матч 18-16. Э -э, два раунда еще остается разыграть. Но может быть и один случай, если коса смерти выиграет 19-й. Если импульсы не выигрывают сейчас 17-й, то это ггшечка. Ну, давайте смотреть и болеть каждый за команду. Которая, по его мнению, достойна победить в этой встрече. Но я в любом случае хочу сказать, кто бы не победил на карте Dust2, команды сыграли просто умопомрачительно. Да, есть вопросы к каким-то стратегическим задумкам команд, но я хочу сказать, что они все равно очень и очень круты. Каждая команда я имею в виду. Размены, дорогие друзья, размены и джекпот... Да, Иджик Пот убивает абсолютно всю интригу, к сожалению, в этом матче. И этими разменами заканчивается первая карта The Dust 2.